Всем здарова, дамы и господа, с вами все так же я, Вули, сегодня мы займемся спидраном абсолютно всех Альф Hello Neighbor, ну кроме новых, соответственно, Альфа-1, при Альфу, который сейчас мы проходим, Альфа-2, Альфа-3, Альфа-4, вот сосед нас поймал. Соответственно, давно не делал видеоролики, немного соскучился, поэтому на все спидраны, на самом деле, у меня уже достаточно большое количество времени. Я расскажу почему немного позже Но ну, а сейчас мы делаем обычный трюк Берем радио, берем лом из шкафа Это при альфа. напоминаю Сейчас я немного вступлю, поставив просто радио Это тратит мои секунду, секунды это Радио нужно включить Зачем мы это делаем? Мы это делаем, чтобы сосед отвлекся из основной комнаты, куда мы сейчас собираемся пойти За телевизором в при например, находится ключ, который мы должны активировать. Так, реальфа находится в оконном режиме, вы не видите этой зеленой линии, но она в целом там есть. Но и, думаю, это не суть важно. Вот мы пришли подвалы, теперь альфа-1. В альфе-1 немного другой концепт, уже радио мы не будем пользоваться, мы будем пользоваться обычными... Удачи, если можно так выразиться Ложимся спать, соответственно, начинается сама игра Сейчас мы пойдем более простым способом Мы сейчас пойдем не за лом, как я обычно делаю на стримах А за молотком, который находится в гараже То есть это сразу облегчает нам всю игру Аккуратненько прорыгиваем абсолютно все Ну и идем, соответственно, за отмычкой Потому что, ну, добывать ключ и так далее Это гораздо дольше, чем получить отмычку Отмычку мы получаем кстати, с этой комнатой с камерами Убираем стул. Ну и спускаемся ниже. Стул мы ставим сюда, это не принципиально. Просто он нам не понадобится, чтобы не снимало место в инвентаре. С надеждой на то, что соседа здесь не будет, подходим сюда, открываем все доски. И открываем, соответственно, замок. Ну и получаем концовку. Одна минута в целом достаточно неплохой результат. Как для первой альфа. Теперь альфа 2 будет. Здесь я прошел немного не спидранским способом, а именно я прошел просто как умею, потому что я пытался... Блин, звук у меня сломался на видео, ну ладно, ничего страшного. Я прошел максимально обычно, то есть как обычно всегда прохожу данную альфу, а именно забираю ключ у соседа. Сейчас мы будем обходить дом. Будем обходить дом непосредственно здесь. Ну и будем проходить обычным способом, то есть как я всегда по мгновению своему прохожу. Один э, недостаток Я не стал брать лом здесь Я посчитал то, что лом можно будет взять В другом месте На чем я кстати прогорел Я потратил гораздо больше времени, чем бы потратил На обычном прохождении Взял бы сразу лом и прошел бы Но ладно В целом ничего страшного На взятие лома здесь мне понадобится около 3 секунд Поэтому Я бы не сказал, что это прям сильно страшно Это просто окей Не проблема Сейчас мы как раз таки прыгаем, забираем лом. Ну и идем за карточкой. Почему не убросил гаечный ключ? Он нам нужен для того, чтобы разбили быстрое стекло, забрали ключ-карту. Ну и пошли, соответственно, уже к самому прохождению. А, сейчас будет и вторая ошибка, которую я допустил при спидране. А именно от того, то, что я испугался, то, что сосед может находиться в той комнате. А, напоминаю, если сосед не ловит, это просто сразу ГКМ, можно перезаписывать спидран записывать я не хотел, поэтому действовал аккуратно, потратил драгоценные секунды, около 7 секунд потратил на ожидание. Ну, соответственно, все мы прошли достаточно неплохо, это минут 33, да, минут 33 на вторую альфа, теперь альфа третья, альфа третья, берем сразу, соответственно, будильник, зачем он нам нужно, раскрутить позже, нам нужно будет пройти мимо соседа, что не всегда получается, вот в данном случае у меня не получилось. Но в целом он нас отстает, когда мы заходим в эту часть, здесь не проблема. А, небольшая ошибка моя то, что я встал немного криво, то есть надо было стать ровнее изначально, но ладно, это не так страшно. То есть если ты встаёшь сюда, то у тебя вот по центру у тебя вероятность больше того, что ты возьмешь стол. стул. А, берём ключ-карту и идём наверх. Соответственно, как обычно прохождение, разбиваем стёклышко. Зачем нам нужен как раз-таки а, будильник? Чтобы отличить соседа на него, то есть... Если мы будем дома и будем открывать подвал, он нас поймает. Что происходит часто у меня на стримах? Мы активировали будильник, соответственно, отвлекли его из дома. Сейчас нам осталось легкие движения, это, соответственно, запрыгнуть внутрь и забрать непосредственно лом отсюда и пройти, соответственно, альфа-третью. Так как соседа мы уже отвлекли этим же самым будильником, о котором мы говорили чуть раньше, то проблем с прохождением у нас не должно быть. Единственное, что он поставил капкан, это... Немного она бы дверь была бы быстрее, ну, мы не стремимся к лучшему результату. Минута 18, минута 20, это да, минута 20, неплохо. А, соответственно, альфа 4, пропускаем все касцены, я не считаю то, что нужно, берем коробочку. Коробка нам совершенно не понадобится, нам нужно отсюда только яблоко и ключ. А, будем проходить классическим способом, ну как классическим, немного странно, но все же, относительно нормально. Нам понадобится мусорка, нам понадобится сюда быстро поспотранить. А проблема этого способа в том, что сосед очень часто спавнится на улице. И это не очень сильно приятно, потому что я очень сильно много переписывал данную альфу. Да, и у меня будут моменты, где я перезаписал, это будет видно, что там склейка. Но только из-за того, что у меня были проблемы со звуком, с качеством звука, с качеством картинки. Мне пришлось немного переписать данный акт. Это будет проблема, по-моему, в кладовке и чуть после кладовки, но не сейчас. Сейчас мы аккуратненько спускаемся на рельсы, нам нужно поставить вот на эту рельсовую коробочку и запрыгнуть сюда. Не знаю, задумали ли так разработчики или нет, но в целом так можно сделать и это очень сильно ускоряет все прохождение. Теперь один из не лучших моментов это прыгать на эти доски и перепрыгивать вот этот момент. С него ты очень часто падаешь. И вот сейчас будет самое жесткое в спидране альфа 4, как по моему мнению, если не брать кладовку, то... Вот здесь вот, это один из самых сложных моментов. Если вы не спирали на игру, то у вас вряд ли получится запрыгнуть на эту палочку с первого раза. Поэтому вам нужно запрыгнуть вот сюда. Это максимально трудно. И припрыгнуть сюда. Ну, в целом, здесь проблем уже никаких нет. Заходим в кладовку. Объясню, почему здесь лежат кружки. У меня кладовка оригинально не записалась. Мне пришлось перезаходить на нее второй раз. Соответственно, второй раз, когда я зашел, все кружки уже валялись и предметы тоже. Соответственно решетка была уже поднята, но проблема в том, что наш персонаж не видел ее и, ну, грубо говоря, то же самое прохождение кладовки, просто у нас кружка будет лежать внизу. Сейчас бы мы ее взяли тут, если бы сохранялось оригинальное прохождение. Там проблема уже с картинкой, поэтому спидран ее добавлять не стал, просто сделаем вид, что все окей, хорошо. Сейчас мы поднимемся наверх. Сейчас мы поднимемся наверх, соответственно, пришел сюда Здесь я немного протуплю не, вот, не на этом моменте, а когда я остановлюсь Мне нужно будет подумать, потому что Я думал, то, что мы изначально Полетим туда, а у нас не получилось Я решил продумать немного другие действия Так, конечно, спидрани это надо соображать быстрее Но все же я продумал момент того, что Можно поднять, опустить калитку, чтобы У главного героя Сработал, соответственно Решим того, что мы открыли И мы смогли спокойно прилететь Соответственно, припрыгиваем сюда, можно было сразу прыгать на доску, но я решил немного не рисковать, пройти немного более аккуратно, чем обычно, соответственно. Мы ее опустили, я посмотрел, понимаем. Здесь опять же трачу секунды на то, что ударился в эту калиточку. В этот рычажок, и прыгаем сюда. Соответственно, при приземлении у нас уже будет ускорение, мы пролетаем спокойненько наверх. И поднимаемся, соответственно, выше. В целом, вот этот момент уже, если мы прошли и долетели до сюда, то это уже неплохо, это уже достаточно хорошее прохождение, даже не спидрана, а вот паша непосредственно сама. Ну, и если вы попали в такую же ситуацию, то теперь вы знаете решение. По крайней мере, это вот то, что нужно поднять, отпустить и все. И все будет окей. Теперь где-то с этого момента надо будет уже прыгать, потому что я очень долго летит самолетика. Мы спидраним игру, а они просто проходим. И идем, соответственно, сюда. Нам нужно будет припрыгнуть и поставить э, непосредственно сами эти дротики. Раз. Четыре дротика я взял. Ну и, соответственно, еще одна проблема в том, то, что четвертый альфа, они очень плохо присобачиваются к стенкам. Два из четырех дротиков у меня упали. Это, ну, действительно проблема. Э, соответственно, сейчас мы поднимемся наверх. Ну, коллизия у дротиков тоже не очень хорошая, но в целом, ладно, пойдет. Сейчас мы поднимемся наверх и закончим, соответственно, спидран. Здесь можно было прыгнуть гораздо раньше, как делают большинство спидранеров, но я посчитал то, что это будет лишним риском, который я не стал брать на себя. А сейчас будет один из худших моментов, который я мог бы сделать, это прыгнуть и не засейвиться. Я думал, я спокойно долечу, я прыгнул на Абум. Соответственно, куда мы сейчас с вами идем? Я немного протупил, а нужно идти за этим за непосредственно капканом, потому что для прохождения альфа 4 нам больше ничего, соответственно, не надо. Мы берем капкан, сейчас нас поймает сосед, и вот на этом моменте меня окрашено ну, из записи, здесь нас и вот сейчас будет уже непосредственно вечер. Ну, если вы знаете то, что после ночью у ночи, должно быть утро. У меня пришло записывать момент, поэтому, надеюсь, вы не бесуете. По идее, прохождение должно быть такое, то, что мы оттуда убежали, взяли капкан, убежали до сюда, прошли через бак, через дверь и все. Ну, соответственно, так мы перезаписываем данный момент, то у нас вами сосед здесь, а не в конце. Ну и целом все. Теперь мы проходим до конца, но считайте прохождение 4 Альф а, закончено. Всего на альфа мы тратили 10 минут 40 секунд, грубо говоря, на 35-35 секунд а, все прохождение. А... В целом, я считаю, это достаточно неплохим результатом, можно было бы сделать лучше, действительно можно, если бы я меньше тупил, меньше бы совершал ошибок и так далее. В целом, спасибо всем большое за просмотр данного видеоролика, с вами был я, Вули, всем удачи, всем пока, хорошего настроения.